Ну вот, я уже проверила проект на платежеспособность. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 138 тысяч рублей. Выплата с проекта IT Company. Друзья, проект платит. И тут же я создала новый депозит на 20 тысяч рублей. Вот так вот легко и просто мы можем зарабатывать 155 тысяч рублей каждый день с компанией IT Company.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 Друзья, также в этом видео я вам покажу способ заработка в интернете с вложением от 100 рублей. Вложили 100 рублей, а вывели уже 200 рублей, то есть удвоили свои деньги. А если вы будете повторять за мной и будете инвестировать, как я, 20 тысяч рублей, то ваш заработок уже составит 155 тысяч рублей прибыли за 24 часа. А каждые 8 минут вам будет капать на баланс более 800 рублей. И эти деньги вы можете сразу выводить себе на электронный кошелек. Друзья, я успешно продолжаю зарабатывать в новом, максимально прибыльном, долгосрочном инвестиционном проекте it Company. Зарабатывать мы с вами можем от 200% до 760% за короткий срок. И выводить свои заработанные деньги мы можем каждые 8 минут. Друзья, я вам напоминаю то, что проект от надежного проверенного админа. Предыдущий проект от этого же админа отработал более двух месяцев и все стабильно выплачивал. Друзья, в проекте IT Company мы можем зарабатывать не только с вложениями, но и без вложений на щедрой партнерской программе. Друзья, ну и давайте мы кратко пройдемся по проекту. Разберем тарифные планы, где мы будем зарабатывать с вложениями и разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений, либо иметь дополнительный доход. Зарабатывать с вложениями мы будем на восьми тарифных планах от 200% до 760%. Начисление прибыли каждые восемь минут. Срок действия депозита от 24 часов до 72 часов также есть калькулятор прибыли где вы можете рассчитать свой доход к примеру если вы как и я будете заходить на восьмой тарифный план то 760 процентов за 24 часа Проинвестируете так также как и я 20 тысяч рублей то ваша прибыль составит пятьдесят 155 четыреста рублей а каждые восемь минут мы будем получать по 862 рубля Здесь вы можете посмотреть промо о компании. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании IT Company. Участников на данный момент 23 478 человек. Проинвестировано более 68 миллионов рублей. А зарабатывать без вложений мы будем на щедрой партнерской программе. Реферальная программа разделена на три статуса 6 уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 240 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 1 миллиона. Друзья, заработала я в этом проекте уже более 1,5 миллиона рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль без партнеров на данный момент у меня составляет более 55 тысяч рублей.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 Плюс 138 тысяч рублей выплата с проекта IT-компании, друзья, проект платит абсолютно без комиссии.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 Друзья, чтобы инвестировать в проект IT компании через пр кошелек, вам нужно зайти в свой пр кошелек. Далее вам нужно перевести на указанный Payr кошелек ту сумму, которую вы собираетесь инвестировать. Далее, как вы перевели деньги, копируем номер транзакции, вставляем номер транзакции в поле ниже и жмем кнопку пополнить. Сейчас я это все сделаю и мы с вами продолжим.